Хочу сделать из свинины, из 7 килограмм, тушеночку сделаю. Сейчас буду нарезать. Вот что вышло с того мяса. Сейчас будем, короче, баночки стерилизуем. Потом будем закладывать специи. Перец, короче, душистый. Перец вот такой. Перец вот такой. И лавровый лист. И соль. На каждую полулитровую баночку я буду сыпать чайную ложечку с горочкой. Все. Ждем дальнейших отчетов по газу. В пол-литровую банку, короче, по чайной ложке соли. По одному лавровому листу, вот такому, чтобы нормальных, таких приличных размеров. 5 вот таких душистых перчинок положил. И вот таких по 15 штук в каждую баночку. Короче, ложу в баночку вот по вот этот рубец. Вот в баночке есть же рубец. Вот. Вот. Все, короче нормально ну чё ребята мясо ушло не все но получилось у нас 12 баночек примерно еще штук на 8 у нас осталось мясо там короче свинина а вот здесь получается короче тетерка тетерева самочка маленечко мяско свиного добавлено и здесь кусочки тетерки короче и рябчика тут есть рябчик короче ну где-то в обоих по ряпчику там по кусочкам есть и тетерка короче и сольцо добавлено все, короче, сейчас нагреваем до кипения. И будем потом газ убавлять. Ждите дальнейшего отчета. Тушенка по-быстрому. Очень просто. Итак, ребятишки, начало кипеть, но не все. Не все баночки равномерно кипят. Вот это вот вообще мощно. Не знаю, убавлять сейчас нет. Ну там он вдалеке тоже вроде подкепливает. Но не все кипят. Можно, наверное, убавлять. Да, и последняя он кипит баночка. Короче, убавляю сейчас я газ. Убавляю. Газ у нас замызганный весь, но это ничего страшного. Это... Вроде пока все нормально. Кипит, жарится. Закрываем аккуратненько. Готовится почти час уже. Итак, ребятки, вот из 12 баночек тушенки осталось 3 штуки. Спустя 2 недели. Как бы тушенка вообще офигенная Получилась, видите, вообще прям Такая классная Не то, что первая была у меня, бобровская Да и я потом, наверное Со свинины делал У меня она получилась Сейчас покажу, какая Вот отличие, вот отличие Смотрите, банки Вот это вот, короче, с приоткрытыми крышками варилось Видите Она, короче, двигается Туда Сюда но она не портится, там, короче, просто выкипела жидкость, блядь. Какой-то мудила, блядь, неправильно в интернете заснял видео, короче, как варить тушенку, И я вот сварил по егоному рецепту. А вот это вот я варил, короче, вот так вот. Ёбана в рот, ребята, это это вот это вот с того рецепта получилось, что сейчас видео, А вот эти вот банки я уже варил в кипятке. Прошу прощения, блядь. Да. Вот это вот из 12 баночек, короче, а вот это вот получается у меня варилось по 4 баночки. Вот видите, по 4 баночки в казане варил в кипятке, короче, 5 часов. Герметично закручивал, закрывал так, чтобы вот так вот было все закрыто до конца. Ну, сантиметра 2 было закрыто, и она в кипятке варилась герметично закрыта. Короче, сварилось 5 часов, короче, под гнетом, и накрывается крышка, и до утра она стояла у меня, остывала. С утра достаю, она жиденько, в холодильник ставлю, она вот замерзает, и получается вот такая вот желешечка. Ставьте классы, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал, будете участвовать в розыгрыше, призы, тысяча рублей, как соберется вас тысяча человек. Всем удачи! Короче, ребятки, это маленечко вот последнюю партию когда делал, в казане варил, в кипятке когда... Пропорции соли я сделал, короче, пол чайной ложечки, а не чайная ложечка с горочкой. Там сильно солено получилось у меня. А перец и лавровый лист все то же самое. Все, всем пока.